Вот и скажут, что я дал слабину. Практически продал родную страну, им легко, а я иду к дну, лежу, как истончается ценить. Я не валял дурака, Тридцать пять лет от звонка до звонка, Но мне не выкровить, Из себя чужока, На я не могу больше пить. Мама, я не могу больше пить Мама, позвони всем моим друзьям Скажи им, я не могу больше пить Вот она, пропасть во Под басыми ногами ножи Как достала, жить не получи Мама, я не могу больше пить Братьям, что теперь и большой Скажи сестре, что я болен душой Я мог бы быть приличным человеком Но я упустил эту роль Зашел в бесконечный лес Гляжу вверх, и я не вижу небес Скажи в церкви, что во всех дверях стоит бес Демон алкоголь